Так, тебе горячую или холодную? Спинку не потрешь? В левую сторону погоряче. В правую похолоднее, душ ширко. Ну а что, наша гонка подписывает? Да, на себя. Да, ты давай, можешь давай. не орать мне ухо, что-то не орешь. Там можешь, там поближе, пониже, подальше, <служие> поуже. Что, мы когда-нибудь стартанем? Апартаментный комплекс фрегат сейчас да, выпал. А, тут все проваливается прям это от лишнего веса. <с> <с> друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин. Друзья, вот она сразу же вся грядка. Подписываемся. Вы уже научились, что здесь уведомления, колокольчики. Ставим лайки в первую очередь и вот здесь сразу же комментируем. Да-да-да, все кнопочки здесь. Друзья, мы сейчас оказались в апартаментном комплексе фрегат. Это гостиничный комплекс Гостиничный, фрегат. да. Бывший санаторий фрегат. Продолжай. А, друзья, может быть кому-то сразу же, давайте начнем это, водички подкрутить, горячей, холодненькой. Да, друзья, хочется общем, обратить внимание, то, что сейчас середина февраля и на улице местами даже жарко. Да, да, да. И мы уже знаете где? Мы хотим... Мы сейчас находимся на территории бассейна. Мы сейчас вам его покажем и оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы сейчас с вами находимся на территории бассейна. Вот этот бассейн, это наследство санатории Фрегат. Здесь еще не было капремонта, да, то есть он такой вот, как был ранее, и да, он продолжает, и да. это еще, знаете, это такой савдеповский бассейн, но самое ну, кстати, главное, посмотрите, выгоден. чистая, прозрачная вода, где мы находимся? Друзья, это находится у нас барная стойка, это будет все полностью под реконструкцией, здесь у нас находятся такие стульчики, я хотел на этот стульчик наступить, а оказывается, здесь у него вода, сейчас я вам даже покажу, вот, вот здесь мы присели, да, искали, и сказали, можно нам, пожалуйста, бокальчик пинаколады, здесь у нас будет э, наши Обслуживающий персонал, да, барная бармен. стойка, бармен, подогреваемый теплый бассейн, красивый, с подсветками, можно круглосуточно выходить здесь купаться, наслаждаться, там у нас будет зона джакузи, здесь у нас будет детский бассейн. И... Да, справа от нас зона спа, она чуть ниже идет. И поверху, где написано концертный зал фрегат, это будет шведская линия ресторана. Это будет, да, друзья, это будет большущий ресторан шведского направления. На первом этаже будет большой, огромный медицинский центр, спа-центр. Здесь будут установлены шезлонги то есть будет меняться вот эта террасная доска. Все будет полностью на капитальном ремонте. Скоро сюда зайдут рабочие. Но ну, на сегодняшний день, даже здесь еще можно. Знаешь, затронуть вот эту савдеповскую. Э... Слушай, да сейчас нормально выглядит так-то, если по-хорошему. Конечно. Ты посмотри, сколько этому бассейну лет, а он до сих пор чистый, идеально чистый. Как новый. Я бы даже прямо сейчас бы искупался, вот а вода холодная. скажу. Вода? Да нет, не холодная, хочу сказать. Ну, мне нравится, знаешь, это вот как за границей где-то. Купаешься, купаешься, да, подплыл да, да, да. на стульчик здесь сразу же присел и заказал. Можно, пожалуйста, как ну, то при, Приляпал и дальше плавать. Кайф. Да. Друзья, и там слева от нас находится зона детского купания, маленький бассейн для детишек. Собственно... Собственно, друзья, что можно еще сказать? джакузи, большой бассейн взрослый и детский бассейн. Захотели покушать, пошли в ресторан. Давайте посмотрим видовые характеристики. Вообще комплекс фрегат, хочу сказать, что для большинства он его люди недооценивают, но это максимально лучший проект по цене входа, где самое главное проходит ипотеки, оформление в Росреестре. В ипотеку же мы можем оформить, правильно? Да, кстати, то, что касается фрегата и проведения сделок по ипотеке, по фрегату, здесь абсолютно все документы прозрачные, чистые и очень большое количество банков здесь проходит. В идеале, конечно, совком банк заходит здесь прям как дети в школу. Да. У нас на дворе начало февраля, ну, погода ну, диму, шепче, диму, ну, да? диму, ну, самое главное, что у нас здесь полностью ремонт, мебель, техника, все подключено, никаких доплат, ничего не нужно, оформление, как говорится, вот э, настолько надежно, прозрачно, за что переживайте в первую очередь, за ваши документы, И самое главное, цена входа, это первая береговая линия до моря, у нас 50 метров, свой собственный пляж, э, видовые характеристики детские площадки, да, зоны отдыха. Буквально в 50 метрах у нас находится э, дельфинарий. правильно? Вон, вот Дельфинчики плавают. Да, да, да. Друзья, мы с вами продолжаем и сейчас будем делать обзор самого отеля, да, отеля Fregat и посмотрим готовые номера. Это большие и маленькие, готовые шоурумы и больше могу сказать, сейчас по верхним этажам уже идут полноценные ремонты. По всем верхним да. этажам. у вас у многих вопрос сразу же, а могу ли я делать свой ремонт или там номера будут все в едином стиле согласно по регламенту, поэтому номерной фонд есть одной и единой концепция, да, и то есть менять вы номер не можете, то есть это гостиничный комплекс. Это отель. Это отель, это бизнес, это там, где вы будете получать стабильно пассивный доход, это пожизненная ниша, я так считаю, для вас, внуков, детей, правнуков, вот тем более ну, хватит, это. Ну, хватит надолго. Да. Друзья, да, продолжаем и сейчас посмотрим, собственно, работы э, в самом главном корпусе и фасадную часть включительно. Мне вот, э, можно еще дополню полминутки, что больше всего нравится. Даже когда он стал на капитальный ремонт, да, весь этот гостиничный гигант, люди до сих пор приходят, бывает, заходят и говорит, а можно к вам заселиться? Потому что э, гостиничный комплекс «Фрегат», он все-таки с авдеповских времен э, получил себе... Большое имя, да, репутацию. И люди до сих пор сюда идут, но понимают, что ждут, когда уже пройдет этот косметический ремонт. Да, друзья, через санаторий Фрегат прошло большое количество туристов. И самое интересное то, что это бизнес не с нуля, это бизнес, который продолжается. У нас, напомню, здание, здание на капремонте. Да, я И оговорился, сейчас... не косметический, а капитальный ремонт. Капитальный ремонт, да, не реконструкция здесь э, важная особенность. Это капитальный ремонт здания. Друзья, этот бизнес не начинается, он продолжается, но в новой обертке, в новой этикетке, по новым ценам. Мы вам сейчас покажем фасадную часть, наполнение, этажность, входную группу. Погнали. Да вообще все, поехали посмотрим. Давайте начнем с ресторана. Поехали. Друзья, гостиничный комплекс «Фрегат» сейчас уже выполнен на 80% и идут уже финишные фасадные работы. Внутрянка уже почти вся готова и опять же напомню, по верхним этажам уже делают ремонт да что могу сказать давайте посмотрим торцевую часть гостиничного комплекса фрегат ее уже закончили то есть фасад у нас полностью на 80 85 процентов заканчивает остекление у нас готово осталось буквально немножко доморофетить. мы сейчас посмотрим с лицевой с лицевой стороны да как выглядит фасадная часть но ну, мне очень нравится красавица да вот такая концепция опять же знаете именно таких отелей в сочи относительно немного которые имеются в продаже и когда ты находишь на территории на территории гостиницы, на территории отеля, у тебя есть все, у тебя есть и спа, и рестораны, и бассейны, и все-все-все, все, что нужно для комфортного, кайфового отдыха, у тебя здесь все есть. На самом деле, да, когда у тебя здесь бассейн, у тебя здесь большущий ресторан, ты живешь просто в... Ну, а, в кайфе, в кайфе, да, с видом на море и самое главное дойти до э, своего пляжа, до моря буквально О, да 50, 50 метров, если кто-то спросит сколько это э, в минутах, ну ровно берите одну-две минуты и вы будете уже на море мочить свои ножки. Пойдем а, посмотрим входную группу, зону ресепшена. Там немножко темновато, но я думаю справимся. Да, и еще а, можно, друзья, давай вот здесь покажем. А, давайте посмотрите, вот эта вся часть, вот большие витражное остекление, это у нас будет зона шведской линии. Шведского направления, друзья. Вы же сами все знаете. О чем говорить да Все это? все знают, погнали. Поехали посмотрим. Позади нас санаторий, пансионат, гостиница, отель, фрегат. Вау. Вау, да. А, вы сами видите... Какой шикарнейший знают. фасад. Давайте посмотрим э, лицевую, входную группу, входную часть нашего фасада. Посмотрите, шикарнейшее остекление. Балкончики. Балкончики вот эти, э, как они правильно называются? Балкончики. Друзья, самое интересное то, что фасадная часть выполнена уже на 80-85% включительно. И комплекс в конце этого года, в конце 23-го года, в последнем квартале, запускается. Не запускается, сдается. Сдается, да. Полный... И запускается, да. Начало следующего года буквально столько мы перевалили за Новый год. И сразу же уже запуск. Потому что вы не забывайте, год пролетит очень быстро. Фасадная часть готова. Внутрянка там жужжат, как пчелы в улью, Что могу сказать? Красиво. По цене, по цене такого входа, да... Ну, от 12, там, от 12 500, да, если смотреть нижние этажи, друзья мои, это, наверное, самый инвестиционно привлекательный объект на сегодняшний день в Сочи. Да, да, да, самое главное, давай мы рассмотрим с той стороны, что я хочу полную стоимость договора, ДКП, первая береговая линия, сразу оформление в Росреестре. Без лишних переплат, потому что там уже да. ремонт и наполнение включено в стоимость. Да, да, да, без да. лишних переплат, наполнение, все включено, то есть вы зашли, и вот вам готова концепция в гостиничном, комплексе фрегата в пансионате который был уже действующий просто стоит на капитальном ремонте и вот-вот ждет открытие своих дверей Да, друзья мы сейчас <с поднимемся <с, с вами на шестой этаж шоу-ром это 21 квадратный метр и собственно оттуда продолжим и вы сами посмотрите как выглядит наполнение в отеле Fregat. Да, самое главное, друзья, вы не забывайте, что здесь есть категория э, разной категорийности номеров, да. Есть 21 квадрат, есть балкончик. балкончиками, есть, кстати, без э, балкончиков. Еще, еще категория 2 плюс 1, это в 21 метре, это когда... А, балкона нет, лучше да. и туда ставится диванчик, это два плюс Ну, дополнительная кровать, да. да и да. есть еще практически 60 квадратных метров, это номер семейный, да, где можно расположить маму, папу, бабушку, дедушку, ребенка, котенка, собачонку. И любовницу. И любовницу в шкаф, и, лю и любовника. И любовника под Всех кровать. Туда, да. Да. Да. Хорошая площадь. Пойдемте. Пойдемте рассмотрим. Пойдем. Друзья, мы оказались... В стандартном номере двухместном. 21 квадратный метр. Это тот номер, который с балкончиком. Да, это полноценный двухместный номер, друзья мои. Сейчас э, вы уже, наверное, увидели наполнение и ремонт непосредственно от застройщика. Что могу сказать от себя? Нормальный полноценный двухместный номер. Слушай, метр. ну это готовый ремонт, который люди сюда приехали и начинают здесь... Ну что, они помылись, поспали... Сходили позавтракали, в бассейне покупали, сходили на море, куда-то погуляли. Ну, это ну, то пусть, есть для пусть, проживания. Да, да, да. А, однозначно, концепция такого бизнеса в Сочи развита уже давно. То есть это не сейчас пошло, это пошло уже давно, это вот уже пошло исторически, друзья мои. И поверьте мне, вот такой номер, в котором мы сейчас находимся, 21 квадратный метр, он вам будет приносить от 2 миллионов рублей в год с пассивного дохода. Чистыми, друзья, самое главное чистыми. Да, а здесь еще идет категория... Категории номеров со второго по 6 и по из 6 до последнего этажа а, там уже идет другая категория доходности. Они немножко подороже сдаются. Правильно говоря? Да, правильно. Но есть как бы зависят от площади, от категорийности, от этажности. Ремонт везде одинаковый в едином стиле. По регламенту самое главное, что у нас есть наполнение, кровать. Телевизор, сплит-система, небольшая кухонная Холодильник, зона, сейф Холодильник, сейф, да, понятно, тапочки, халат Стандартное и... наполнение двухместного номера Да, да, да, как везде в гостиничном комплексе uh -huh. Ну, то есть расположение на двух взрослых человек Вот большая двухспальная кровать, пожалуйста Можно выйти еще на балкон и наблюдать у нас с видом на море Да, друзья, в рамках бюджета от 12 500, от 13 миллионов Сейчас, на сегодняшний день, это самый достойный вариант И если есть возможность, заберите Мы, кстати, здесь проводили неоднократно сделки без первого сноса, как я люблю, ну, а, да. да, и сейчас можно этот апартамент забрать, подождать, сколько подождать сдачи, это до конца года, ну и э, полного запуска, наверное, ну, начало 24 четвертого Друзья, года. вы должны понимать, что вы даже можете сейчас приобрести в ипотеку рассмотреть и уже в следующем двадцать четвертом году начнет фрегат, я думаю, что фрегат будет качать круглогодично. Да, и самое интересное то, что этот комплекс, он не запускается, то есть он не, стан, не стартует, он продолжает работать. Я неоднократно видел, как большое количество туристов, особенно в летний период, ходит и ломится просто вот так вот в офис-продаж, пустите-пустите. И все их, как говорится, ну переносит на конец стройки, на запуск объекта. Да, потому что он уже на слуху. Что мы могу здесь сказать да, по территории? Мы посмотрели бассейн, придомовую территорию, остекление, фасадную часть. Большой здесь. Большой здесь. здесь, здесь там большой, здесь большой, тут большой. В общем, э... друзья, апартаментный комплекс «Фрегат» сейчас является... Топовым объектом, потоковым объектом, это там, где есть деньги с перепродажи, это как минимум, да, и как максимум это и с перепродажи, и с роста цены, и с пассивного дохода. Друзья, здесь будет управляющая компания-застройщик, этого зеркала, «Зеркало», она уже работает на Mirror 1, она будет работать на Mirror 2, она будет работать на Mirror Family. Да, и она будет работать на Sound Peak в Красной Поляне. То есть, это, знаете, это такая, друзья, это большая это будет сет, сетка, сетка да, да. где вы можете заселяться в одном комплексе, в другом, в третьем, ну, то есть, одна большая единая сетка. Да, еще важный момент, друзья, туристы, гости будут циркулировать между этими комплексами, да, внутри этой сетки, это там, где нет места, да, и там, кто хочет, кто хочет, ну, посмотреть нового объекта, да, новые да, локации. Да. То есть, будет циркуляция Туристов, гостей через все вот эти комплексы застройщиков. Да, самое главное, друзья, вы должны понимать, что вы находитесь в регат, находится между центральным районом Сочи и, и Адлером, да, ровно посередине. Это первая береговая линия, до моря, еще раз повторюсь, 50 метров. Здесь абсолютно для отдыха все в шаговой доступности. Это курортный городок. Курортный городок у нас в летний период времени кишит. Поехать, да, исторически, да, курортное место, самое наполняемое, это называется Адлер-курорт. Ну, в простонародье курортный городок. Да, да друзья, летом здесь просто безумие. безумие. Сейчас, в а -а -а. межсезоне, да, у нас на дворе февраль, тут достаточно много людей. Вот мы сейчас прошлись, мы проехались по, по курортным городку. Достаточно много туристов, гостей. Друзья, с вами был Иван Колосов, Илья Шамшин. И самое главное номер. Без всяких вложений с наполнением сразу же оформления в Росреестре. Можно в ипотеку. Звоните, пишите. Пока. Комментируйте.